Если на пути светового пучка поставить тонкую нить, то свет будет огибать эту нить и образует на экране дифракционную картину. Чередование светлых и темных полос возникает, если длина волны сравнима с размерами преграды. Дифракционную картину можно наблюдать и от узкой щели. В белом свете дифракционная картина имеет радужную окраску.